Друзья, всем привет! Меня зовут Геннадий Стоимов, это канал Добрый Гены, я продолжаю строительство разумного дома и хочу сразу напомнить, что в предыдущем видео я делал армирование первого ряда и пользовался вот таким вот ручным штраборезом. А, и также я говорил о том, что при армировании последних рядов покажу другие способы Ну и скажу, какой из этих способов самый удобный лично для меня Ну и в принципе я считаю, что он вообще самый лучший а, Штраборез, как я уже говорил, недостаток это усилие Долго, по времени приходится нагибаться но в целом инструмент очень хороший и качественный за там 600 рублей я считаю он оправдывает себя также есть вот такой э, такой инструмент алмазный диск болгарка но мне он вообще больше всего не нравится потому что э, в любом случае надо делать либо специально такую приставку потом опять же делаешь два пропила потом это надо все отковыривать от... Ну, не знаю, в общем, топором там чем-то выковыривать. В общем, все это получается не совсем красиво, ну и не совсем качественно. Хотя можно сказать, что красота не самое главное, но если ты делаешь для себя, то стараешься сделать все это по технологии, чтобы дом стоял как можно дольше. Болгарка в моем рейтинге занимает последнее все равно место. Несмотря на то, что штраборезом работать физически сложно, но ну, не, не то, что прям сложно, просто дольше. А первое занимает вот такой вот фрезер. Я его, не обязательно такой, но я его купил два года назад и он у меня просто лежал, пылился а, там что-то по скидке или по какой-то акции. Общем, за около пяти тысяч рублей. Единственное, что мне необходимо было приобрести, это вот такой вот сейчас я попробую вот такую вот насадку это инкоровская стоит 600 рублей как раз ее высота два с половиной и так она на 2 и 2 я ее купил практически можно сказать подходит по тем размерам которые требуются, да там 2 и 2 на 2 и 2ой 2 и 5 на 25 ну тут 2 и 5 на 2 и 3 потому что все погрешность идет вибрация в целом и расстояние естественно от края до фрезы у меня пять с половиной то есть в нормах у нас от 5 до 6 сантиметров от края я поставил вот такое вот среднее значение Сейчас я место вот. и покажу как это все делается и насколько это все делается быстро я не скажу что быстрота она прям нужна, но все таки извините меня делать штробы целый день это тоже не очень приятно особенно когда жара Не знаю, сказал, не сказал, 600 рублей, приза стоит. Таким вот способом буквально потратил 30 секунд, после чего просто берем пылесос уже, чтобы соседи не пылить на огороды. Смотреть поближе, насколько получается чистенькая. чистенькое. Ну, просто завидно смотреть. Здорово. Можно сказать, да вот это там фрезу надо брать, но они там стоят по 4-5 по тысяч, можно какой-то взять. В любом случае этот инструмент всегда в хозяйстве пригодится, как он в конце концов пригодился мне, но это реально классно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, все, всем пока.